Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о таком серьезном деле, как развод, причем это в классическом плане. Не тот развод, когда вас разводят мошенники, а классический распад семьи. У нас в гостях психолог Наталья Баклакова. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, здравствуйте, Евгений. Ну, мы начнем со статистики. Вот я посмотрел за прошлый год, и цифры по России не очень такие. Как бы сказать, обнадеживающие. Вот по данным еими это единая межведомственная информационная статистическая система, в 2020 году в России распало 73% процента браков, а для сравнения в 2018-2019 распало 65%. Брака. Вот я знаю, что у вас тоже есть какие-то интересные цифры и вообще как бы вы прокомментировали такие, то есть это получается на 100% 73 развода, то есть на 10 браков 7 разводов, это очень высокий показатель, вот я хочу сказать, что у нас в Германии, где я живу, показатели на 3 брака приходится 1 развод, то есть показатель 33 это больше чем 2 раза. Расскажите, что вы думаете об этом? Да, вот это очень интересно. Я тоже, знаете, я статистику смотрела в нескольких источниках, я, к сожалению, как-то не подготовилась с названиями и посмотрела, что пик разводов также пришелся на начало 2021 года, с чем вот эксперты связывают, что, видимо, в прошлом году были закрыты учреждения да, в связи вот с ограниченными условиями. И тоже очень большое количество разводов было в начале этого года. Но вообще, знаете, я даже изучала статистику с 1950 года. И знаете, что интересно, нашла, что, во-первых, что количество браков на тот момент было 1 миллион 200 тысяч Вот в то время. А сейчас среднее количество браков, которое заключается, около 700 тысяч год всего лишь. То есть мало того, что упало вот количество вообще, когда люди сочетают в законных отношениях. И статистика разводов, конечно, на тот момент, 1950 год, что-то около 60 тысяч разводов. То есть вот, а, а сейчас... А средняя статистика по разводам, вот, ну, я смотрела за последние 10 лет, около 600 тысяч. То есть очень сильно возросла, конечно, вот такая <смех> цифра, которая вроде бы как должна бы в нашем представлении, что мы хотим все любить, да, не должна бы увеличиваться, но вот статистика показывает, что люди расстаются. Мы сегодня как раз об этом и поговорим. Я хотел бы начать, как раз не с причин развода, а с признаков развода. Вот по каким таким показателям можно определить внутри семьи, что не все ладно, что, как говорил поэт, семейная лодка разбилась, а быт по Майковский писал в свое время, и что вот что-то что не так. Есть же какие-то такие вот маркеры, по которым это можно определить? Вот расскажите сначала об этом. Вы знаете, самый главный, наверное, маркер это то, что в семье нет открытых разговоров. И, в принципе, это можно определить еще до создания семьи, даже. Если между молодым человеком и девушкой нет близких, таких дружеских отношений, откровенных, что они могут поговорить обо всем на свете, это еще до заключения брака должно быть. Вот именно умение дружбу строить между собой не вот это вот влечение, да, а именно такие, знаете, отношения, когда ты можешь близкому человеку доверить сердечные переживания, какие-то эмоции, чувства, когда вот какую-то боль свою доверить можешь. То есть, вот первые звоночки, их, если по-хорошему браку готовиться, можно отследить еще до заключения брака, когда нет вот этих близких бесед. И еще очень главный момент, так как я очень давно изучаю тему именно крепких семейных отношений, они должны иметь духовную основу. Если у человека нет духовно-нравственной вот опоры внутри, это тоже практически гарантия развода в будущем. Потому что мы должны понимать, что есть какие-то законы выше нас, выше когда, когда, знаете, двое, они постоянно перетягивают от тела каждый на себя. Если же в паре есть знание, что есть кто-то выше, есть какие-то законы выше нас, то вот тогда вот у этой пары очень много шансов именно прожить долго, счастливо и передать детям в этом наследие. Но еще есть такое понятие, как отчуждение, да, то есть когда супруги начинают друг друга как-то сторониться, замокаться в себе, вот как вы только что заметили, не делятся какими-то переживаниями, и вот наступает такой вот холодок, это тоже, наверное, да, один из таких признаков. Вы знаете, вот я как раз об этом даже и начала, вот я первая говорила тоже, да, что когда доверительных отношений нет, разговоров, это можно даже на этапе еще до заключения брака понять. Когда близкие люди друг другу не доверят сокровенные вещи, потому что прежде всего между даже будущими мужем и женой должны установиться дружеские отношения, когда я могу доверить близкому человеку свою боль. Когда он может поделиться и знает, что я его не укорю, не скажу, как сейчас модно, что я альфа-самка, мне не нужны такие проблемы, как у тебя, да? То есть будь мужиком. То есть это можно все на этапе заключения до брака. То есть, до брака это даже можно все определить, будет семья долго жить или нет. Давайте поговорим о причинах развода. Ну, первое, это классическая измена, может быть, мы о ней поговорим как-то отдельно, но это уже, так сказать, кульминация, когда уже понятно, что развод неминуем. Но, мне кажется, кроме измен есть еще и другие какие-то причины. Вот какие бы вы основные причины назвали развода? Основная причина развода, как бы я назвала, это отсутствие духовного понимания смысла семьи. Вообще, То есть люди в основном вступают в брак сейчас для наслаждения друг другом. И вот это основная причина. Потому что мы не понимаем, что семья создается для другого. Семья создается под высшим началом. То есть мы все должны понимать, да? религии очень много, люди в разных ну, конфессиях себя как-то определяют. Но каждый, неважно в каком человек находится в направлении, в какой стране живет, он всегда должен знать, что есть какие-то высшие законы и опираться на них. А сейчас, так как мы каждый сам себе хозяин, каждый сам в своей гордыне, и в семье есть такая конкуренция может, между мужем и женой, прежде всего, и это основная причина, потому что для нас нет законов, нам не писан закон. Мы сами создаем свои законы, каждый в своей семье свои. Мы хотим в браке наслаждаться, а не служить. Надо понимать смысл создания семьи. То есть люди э, в основном сейчас создают семьи для наслаждения, но это не настоящая причина заключения семьи. А Потому... вот э, бытовы, бытовая сторона, мне кажется, что э, большинство браков распадается именно по каким-то бытовым э, совершенно таким вот причинам или как такая есть классическая формулировка «не сошлись характерами». Это тоже когда э, вот обычно, по-моему, больше женщины пытаются как-то... Э, воспитать так сказать мужа или э, как-то под себя его э, подстроить и э, поменять и это по моему большое заблуждение потому что люди особенно э, такого среднего возраста мы сейчас молодежь не берем уже сформировавшиеся с какими-то привычками и разверения когда э, пытаются его переделать и то же самое касается и женщин когда мужчина пытается женщину как-то под себя извините подмять то э, тут то тоже возникают какие-то трения но это, знаете, это тоже отсутствие духовного воспитания. Мы не понимаем своих ролей. Женщина не понимает свою роль в семье сейчас. А мужчина не понимает свою... Вот от этого непонимания, да, можно, в принципе, суп кушать и вилкой, да, но мы ничего не покушаем. То же самое, у каждого из нас есть свое предназначение. У женщины одна роль в семье, у мужчины другая. Когда эти роли перепутаны, да, эти гендерные сейчас неразберихи, к этому приводит. Потому что женщина очень часто сейчас такая властная, она знает, что хочет, и там денег, и всего там она... То есть она изначально занимает мужскую позицию. Вот это одна из основных проблем, в принципе, сейчас в нашем обществе, то, что женщина, она составляет мужчине конкуренцию. И когда это мужчина чувствует, то есть семья здесь же уже практически схлопывается, да, в самом начале, потому что у каждого в семье есть своя роль. Это не значит, что женщина не должна в жизни проявлять лидерских качеств не об этом. Но она их должна в определенных сферах проявлять. А в семье все-таки главенство нужно отдавать мужчине. Это не потому, что ты там должна быть для него какой-то безропотной служанкой, да, но важно и соблюдать в семье, чтобы дети благополучные росли впоследствии. То есть отсутствие духовных знаний, духовных законов идет ко всем остальным проблемам. Вот еще один аспект. Многие мужчины не хотят, чтобы женщины работали, чтобы они занимались домашним хозяйством, а потом через некоторое время они тех же женщин начинают упрекать в том, что они никак не развиваются, что они становятся, извините, какими-то клушами, и это тоже становится одной из причин развода. Вот как бы вы это прокомментировали? Да, да, я знаю, что позиция мужчины не хотят чтобы женщина работала но ну, во первых это может быть как качество характера человека такое диспетическое да это нужно вообще до брака смотреть вот. ну, во вообще эти все вопросы до брака решаются да -да -да. Чем создать союз это надо обсудить вообще ты готова к этой роли ты готов ну, понять не на влюбленность надеяться потому что она пройдет через некоторое время а именно на то, какую роль занимает в своей семье. Да, да потому что мужчина, он все-таки с тобой хочет рядом интересную женщину, видеть ту, которую он привлекся. На самом деле, женщина не работающая, она может очень интересную жизнь вести и в доме. Мало того, что она может и красиво дизайном дома заниматься, заниматься саморазвитием, развитием детей, какие-то свои студии организовывать. Не обязательно, это же могут быть и благотворительные какие-то мероприятия. Это не обязательно должна быть работа, да, что ты там с 8 до 8 или там с 9 до 9 пашешь, да, вот как, чтобы все там, без задних ног. Женщина, она настолько может реализовать себя в общественных проектах, то есть э, у нее должно быть широкое мышление. Если она осталась дома сидеть, это не значит, что она должна там в вигудях все время и в тапочках. Можно очень красиво одеваться. Можно как-то подготовиться ко встрече мужа, быть интересной личностью. В любом случае, если женщина остается дома, если она будет развиваться, иностранные языки учить, возможно, как-то в музыке развиваться, возможно, какой-то свой блок вести счастливой семейной жизни, такая женщина, она будет своему мужчине интересна. Он будет видеть ее перемены, ее внутренний какой-то рост, ее красоту. То есть за собой надо следить. Если ты дома сидишь, это не значит, что надо не расчесываться там, да, и ходить в старом палате. То есть здесь, если женщина осталась дома, она все равно должна оставаться женщиной, красивой, привлекательной, и тогда мужчина будет сохранять интересы, будет даже гордиться Хорошо, Наташа. И последний вопрос на сегодня по поводу ревности. Насколько ревность может стать причиной для развода? Причем обоснованная ревность. Я не говорю о том, что какая-то такая вот есть такие мужчины, которые просто не уверены в себе и ревнуют, извините, каждому столбу. А если ревность действительно имеет какую-то под собой почву? Действительно, это одна из причин для развода. Вы сейчас говорите о мужской ревности? Да, хорошо. да, да. О мужской ревности я сейчас говорю. Uh, здесь, конечно, вообще нужно на многие моменты обращать внимание до создания семьи. Если у мужчины это на um, области yeah. психиатрии, да, то это будет все до брака видно, потому что он будет ревнять, ревновать в принципе, если она куда-то не там посмотрела. Вот это опасный как бы, звоночек сразу же с такими мужчинами, просто не надо заключать uh, союз, потому что это опасно, ведь все-таки детей рожать, для чего семья создается. Если это ревность... Uh, ну, какая-то такая в пределах нормы. Здесь надо обратить внимание, потому что действительно бывает основания для ревности. Как себя женщина ведет, как она одевается, да? То есть сейчас век такой, когда можно огореть все что угодно. Мужчина он, конечно, хочет, чтобы женщина такой была для него, а в обществе одевалась целомудренно, и это нормальное, это нормальное желание. То есть в целом, если у мужчины здоровая психика, то и ревность все-таки есть то причина, скорее всего, для нее есть. Хорошо, мы на, на этом сегодня э, закончим. А в следующий раз мы, наверное, все-таки поговорим об изменах. Это очень интересная такая э, серьезная тема и требует э, особой проработки. Большое вам спасибо, было очень интересно узнать ваше мнение. Э, до следующих встреч в эфире. До свидания. Спасибо большое, до свидания.